В прием парадном темно, Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, В нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, Возвращаясь с войны, Со сладким чувством победы, С горьким чувством Вот твой дом, но в двери уже новый замок Здесь ждали тебя так долго, но ты вернуться не смог И последняя ночь прошла в этом доме в слезах Но ты опять не пришел, в дом пробрался страх Смотрел ей в глаза Отражением в темном стекле Страх сказал, что так будет лучше Ей и тебе Он указал ей на дверь И на новый замок Он уложил в ее руки ключ Сделал так, чтоб ты вернуться не смог Ты вышел во двор, и ты сел под окно, Как брошенный пес И вот чуть-чуть отошел Да немного замерз И ты понял, что если б спешил То мог бы успеть Да что ж теперь поделать Ты достал гитару и начал петь Соседи шумят, они не могут понять Когда хочется петь Соседи не любят твоих песен Они привыкли терпеть Они привыкли каждый вечер входить В этот темный подъезд Если есть запрещающий знак Они знают Где-то рядом объезд ты орал им веселую песню С грустным концом И на шум пришли мужики И ты вытащил спичку тебе быть концом, Пустая консервная банка И ее наполняли вином И вот ты немного согрелся Теперь бороться со сном и тогда ты им все рассказал И про то, как был на войне Один из них крикнул, врешь, музыкант И ты прижался к стене Ты ударил, первый тебя так учил Отец с ранних лет И еще ты успел посмотреть